Свободный авантюрист представляет Кодекс самурая Философия абу -Сидо. Главный духовный смысл учения абу -Сидо состоит в том, что воин должен жить, осознавая, что может умереть в любой момент. Нужно ценить каждую минуту, проведенную при жизни потому что она может оказаться последней. Именно тот человек, который готов к смерти каждую минуту, может жить, видя этот мир в полном свете, посвящая весь свой досуг саморазвитию и помощи ближнему. Только тот, кто осознает, что, возможно, видит это в последний раз, может смотреть на этот мир с любовью и замечать то, на что обычные люди не обращают своего внимания из-за каждодневной суеты. Он чувствует, как солнце греет его тело своими лучами, как красиво поют птицы и шелестят листья деревьев. Какой невероятной красоты бывают горы, и как прекрасен тот листок, упавший с дерева, который стремительно плывет по течению светлого ручейка. Осознайте, что смерть неизбежна. Тогда вам не нужно будет о ней беспокоиться. Невозможно контролировать то, что от вас не зависит. Будьте верны своему слову, и честны в своих поступках, и тогда никто не сможет опозорить вас. Сохраняйте гордость и чувство собственного достоинства в любой ситуации. Ваше мышление должно быть простым, а сила духа непоколебима, чтобы никакое давление извне не смогло погубить вас.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 Родители — это ствол дерева, дети — его ветви.